Мужчина пропадает, уходит, потом снова появляется. Что делать? Здравствуйте, мои дорогие, с вами Елена Алексеева, женский тренер. Что делать? Ну, во-первых, нужно понять причину, да, почему мужчина пропадает. Возможно, что он вас проверяет. Такая провокация, и он хочет посмотреть, насколько он вам интересен, насколько он вам нужен, будет ли проявлять инициативу женщина, Женщины чаще всего в таких ситуациях не проявляют никакую инициативу. То есть, как бы мужчина э, в какой-то момент понимает, что я ей не интересен. То есть я ей не понравился, и если я там не появляюсь неделю, ничего не пишу, она тоже ничего не пишет, потому что нету искры, не пробежала искра, и ей все равно, что он исчез. Возможно, что это такая провокация. Возможно, второй вариант. Второй вариант – это когда мужчина уходит подумать. То есть у многих мужчин бывает такая необходимость уйти в берлогу и подумать, нужна ли мне эта женщина, оставаться ли мне с ней. Да? Бывает такое. Бывает, уходит на несколько месяцев, потом приходит, выходи за меня замуж, и она уже замужем за другим. Да? То есть такие ситуации тоже бывают. И бывает, что у мужчины несколько женщин да, в каждом порту по женщине. И он бегает от одной к другой, от, три, от второй к третьей, от третьей к четвертой. Его все устраивает. Красивые женщины, они ему рады. Они там кушать приготовят. Он приходит, такой король на все готовое. да И никакой ответственности за это нету То есть здесь э, вот такого человека вытащить из его игры, в которую он играет, вот в эти качели какие, вот, а то одна, то другая. Там эмоциональный всплеск, тут эмоциональный всплеск. Да, не так просто. То есть здесь... Нужно быть очень мудрой, очень хорошо прокачанный, очень хорошо уметь защищать свои границы, высказывать свои позиции э, того, что вы хотите понимать свое, э, свои желания очень хорошо, тогда есть возможность вытащить, но это маленький шанс. То есть здесь нельзя пере, не, важно не переоценить свои способности. Здесь очень-очень маленький шанс. И, конечно же, выход из всех этих ситуаций – это женское состояние. То есть если мужчина приходит, и вы начинаете конючить, вот ты мне целую неделю не звонил, где ты был, ты меня не любишь, тара-та-та. -та", и и вот, вот это вот все будет отталкивать мужчину. Если вы ему показываете, что вы всю эту неделю были заняты, востребованы, что у вас другие мужчины вас приглашали пить кофе, то вы ходили на какие-то вечеринки, девишники, тусовки, не знаю, музеи, там у вас какие-то тренинги в интернете, вы там учите английский язык, танцы, йога, там еще что-то, переписывайтесь на сайте знакомств еще с другими мужчинами, кроме него, и у него есть шанс потерять все, да, и женщина при этом не вовлекается в него, то есть она не любит его на 100%, даже если любит, то на 80% она любит себя, 20% уже распыляется среди ее поклонников или институт поклонников, да? институт э, э, таких же мужчин, которые заинтересованы в ней. Он должен видеть, что вы востребованная женщина, что если не он, то уведут прям раз и все. Э, тогда у мужчины возникает желание за вас бороться, участвовать вот в этой олимпиаде, быть победителем и делать поступки и подвиги ради вас. Если всего этого нет, то вообще маловероятно, что что-то что удастся сделать. Да? То есть если просто ждать, что вот он увидит, что вы вкусно сготовили пирог, борщ, у вас вкусно, чисто, там, хорошо пахнете, там хорошая любовница в постели, то это, этого недостаточно, чтобы построить отношения в долгую. Здесь нужно все равно очень много мудрости, то есть именно э, жена – это очень серьезная профессия, совмещающая в себе еще другие профессии. И очень важно, нужно понимать, уметь э, с уважением разговаривать с мужчиной, подчеркивать его ценность своими поступками, своими ответами. То есть у вас в голове должны быть программы уважения к мужчине. Э, принятие понимания его, понимание его психологии, чтобы мужчина чувствовал рядом с вами комфортно, тогда можно комфортно чувствовал, тогда можно выиграть вот среди самых красивых девушек. То есть внешность здесь уходит уже на задний план, и вот это внешне внутреннее состояние, рядом с которым мужчине комфортно, оно выходит на первый план. То есть из внешности не обязательно быть там супер красавицей, достаточно просто быть ухоженной. Просто делать вовремя прическу, делать там маникюры, педикюры, глазки, губки, платьюшки, чистая одежда. И этого достаточно, чтобы быть вне конкуренции среди других женщин. Но вот внутренняя составляющая может вас сделать вне конкуренции просто вот в разы быстрее. Об этом я, наверное, буду говорить во многих видео. Но об этом стоит задуматься. То есть ваше внутреннее состояние, во-первых, должно быть не инфантильное, а взрослое. Понимание, как правильно вести э, ваши отношения. То есть отношения – это так же, как вести автомобиль. Вы в ответе, вы ведете автомобиль, вы в ответе за то, что с вами в пути происходит. Ваша жизнь – это тоже путь. Если вы ведете свою машину и знаете, как правильно, где сделать, где какие штучки. Ну, в принципе, я в наставничестве этому учу, да, какие штучки, где как сказать. И вот это вот все, как правильно подвести мужчину к какой-то вашей цели, да, чтобы он думал что это, ему пришла мысль в голову, и он придумал решение какой-то ситуации. Вот это очень-очень важно. И если вы это умеете, если вы выработали эти навыки, то вы очень легко построите отношения в долгую. Если у вас нет этих навыков, вы не знаете, у вас нет этих знаний, как это все делать, то отношения будут на несколько раз. То есть и следующий, и следующий, и следующий мужчина будет исчезать из вашей жизни. То есть это, скорее всего, уже так и происходит. Хорошо, мои дорогие. В, следующее, в следующем видео увидимся. Пишите ваши комментарии, вопросы, которые вам хотелось бы мне задать. Да? Можете писать мне в личку ВКонтакте, в Инстаграме и в WhatsApp. Да? Там я быстрее всего отвечаю на вопросы, но я стараюсь сейчас и в YouTube отвечать. Ну и э, кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, приглашайте своих подруг. Будем разбираться с самыми разными жизненными ситуациями. Пока-пока.